Всем привет! Сегодня мы посмотрим офигенные постройки трех друзей и новую карту билта бот, которая, возможно, будет в будущем. Давайте наберем под этим видео 500 лайков, чтобы пельмешек вернулся к нам. Начинаем. Да ⁇ Ё-моё Сейчас я рулю, я Я выеду отсюда вместе. А -а -а -а. Сейчас выедем. Да нормально едем, сейчас доедем. Не переживайте. А Еще, там, Еще едем, пассажир, не один пассажир, где осталось живых во, Во! Видели? Ты его раздавил. Кого раздавил? Ну, ты конечно. У меня раздавили. Ой. Я не выеду из машины, ты меня раздавил. Подожди, я тоже не выйду. Да. Включаются фары, есть хлебетка, которую мне не дали проверить. И тут очень много декора. Типа есть окна красивые. А, внутри тут скамейка. Ладно, кажется, тут мне внутри не рады, Очень прикольная машина, типа я... у нее много декора спереди и сзади. Мне очень нравится задний декор вообще. Спасибо. Пожалуйста. Да. А колеса а какие-то. В, в дискорде разрабы как раз задний вид это машины Обалдеть, ты заехал вот сюда? Да, спокойно, типа. Мы Сейчас проходили помню. вот. Эта карта создавает вот король комплекс. Давай. Обозреваем кейс. постройки трех инвалидов, которые нифига не созданы. А, Три инвалида. А что, оба вот так простенько с помощью подвески заезжает он туда. И по воде может ездить... Блин, и как там нормально тебе... Вот. Ну, довольно эпично то, что он под таким наклоном заезжает. И сейчас выбирается из якобы воды, из стеклянной. Поехали... Кого подтолкнуть? Кажется, этот джип самый крутой, он как далеко заехал. Правильно, я билет выбрал. О, я тут еду, мостик, блин. надо на него заехать, наверное. Кто первый доедет до финиша, мы или они? Мы не обгоним. Как где? Сейчас мы... Оу, нормально так заехал, вообще глубоко. На финише станем посмотрим, до Окей, встанем. Скажите, мы тоже забуксовали здесь немножко. Нас догоняют. Вот это, блин, дороги. Я еще таких не видел. Я не думаю, я не думаю, что у нас есть такие бугры. Я тоже не думаю, что у нас прям такие ужасные дороги где-то есть. Ну, ведь, и куда же мы приехали? Ай! И куда мы приехали? И что ты тут забуксовал? Ой, сейчас тебя скидят! Как это прикольно выглядит машина на машину, ай! давайте встанем вот так вот, типа. Так, красивый скриншот. Эть, ать, Ай! кажется, эть, противника не по размеру выбрал. Ай, водитель, меня победил и моя. Смерть. Не роняй машину, Дений. Я потом да. не переверну ее. Ага, я сразу. Ой, блин, что-то тяжеловес. Ой, я перевернул, не переворачивал машину. Давайте я вот эту нероняемую машину проверю. Она реально не роняется, вот роняется, потом обратно переворачивается, вот. А, ну да. Проверено, это... не роняется, ой. Не роняется, да, не роняется. Да. Кто хочет со мной соревноваться, кто кого этот, перевернет. О, все, перевернули одного. Все, осталось я только сам. я и ты. Я тебя перевернул Ай! Ай! Нет! Нет, нет, нет! Я нет, победил! Да не, не победил! Ты. Я, я еще не проиграл. Я, по-моему. Ой, у меня там колесо вывернулось немножко. Я механик мой, я... Что за колеса сами едут? Это искусственный интеллект колеса Они решили убежать от своего хозяина. Мы индусские фильмы снимаем в этой... У них колеса, смотрите, как двигается иногда. кто то шагает. Вон кухон. А чего меня тогда? Дайте мне, дайте мне. Мы этот гелик, как бы, это спиральный, я думаю, очередь. гелик делаем за 5 минут. Да, да. И будет... Как Первое. Да он вот это удаляет. Когда он это удалять будет, мы ему убьем, наверное. А еще это я скоро буду смотреть. Ай, помогите! Что за блин гиперскорости? О, вот это я люблю, и вот это по нашему Жмак и закрываешь, открываешь, <смеш> мотор чинишь, хоп хоп и все и закрываешь. Дверкил ну, хоп че, хоп, хоп и открываешь. Салонер хоп хоп руль не крутится. Ой, блин, это тот только сломанный лопа. грузовик да? Сломанный КамАЗ. Стой. Ой, да ты лопа, куда, блин, так? Сейчас ну, сорвешься. Машина заперта, ключи лопа. дайте. Ой, я заехал. Крутая машина. Противоугонная система, конечно, вообще. <св> вот это как красиво выглядит, угнать можно, э, чё? Опа, а, магия дрима. Но, самолет, самолет, ура, самолет, я смог угнать машину, выглядит ура, я машину угнать смог, прикиньте, все, я поехал отсюда, нафиг. А, ес, yes, ховерборд, блин, красивый. А нельзя угнать, я не... Машина ну, не угоняется, его... а вот ховерборд угоняется. Давайте кто сможет доехать Поверил, до конца, машина или ховерборд, и не поломаться. Машина не идет, так что я думаю ответ очистит. Ладно, смысла от этого мало. Давайте на корабле доплывем до конца, почему бы и нет. Это на нем будет. О! Он на ружье, блядь, золотое. Расфиксируйте ружье, пожалуйста. Я хочу быть с ружьем. Ай, ай! Ай! Меня землю поводится! Конечно, выбрал золотой. Покупка. Огонь! Короче, это такой очень красивый корабль. У него тут имеются паруса красивые, типа динамит, тут вот это каюты командира. А я командир. Тут у нас дом мой, это. Тут у нас где-то такое. Ну, короче, корабль. А самая главная его фишка это в том, что мы сейчас на нем будем проходить биото Готов! Так, это такой эээ... современный кубический дом. Но его особенность в том, что у него открывается дверь, и можно заходить в гости. Ну, гараж тоже. А не машину не где? Тут не еще одна дверь не есть, и она Ладно. тоже открывается. Ладно. Самая крутая особенность этого дома в том, что тут накрыто на стол. Что Кушайте мясо. Похалите. А я не хочу. Тут у нас рыбка в, а в, в аквариуме, и она умеет плавать. Вот тут сундучок, камушки. Видите, вот а -а -а -а -а -а -а -а она плавает. Иногда, Иногда что-то умирает и не плавает. Вот она умерла Появи, давай. О, Она типа отдыхает там на песочке. Вот так плывет, плывет, плывет, плывет, плывет, плывет, плывет. Важный ничего ура вентилятор крутится так можно поиграть на самом деле вообще нельзя поиграть пустышки это что сыр вкусный покушать можно подняться на второй этаж на котором ничего нету кроме двери еще одна комната а где кровать как спать на полу как как настоящее не а как вот Уйди, я как хотел как спать до да, паук. Мимо ковра. Да пофиг, главное спать. все я сплю на ковре. А вроде бы не на нем. Вот здесь гитара, можно поиграть. Световой меч и звездных войн. А, не световой меч. Пистолет, снайперка, мини-домик. Вот эта собака! Я такую ни разу в жизни не видел. Больше это на крышу похоже, знаешь? крыса огромный размер мафынки куклы в стиле разрабов да это кто такой с ножиком это вроде бы ваш друг да? нет господи я не а вот это ты ну это я а это твой корабль который ты мне нашел это машина для лисов? крутая машина для лисов точно для лисов Мини машинка для миди человечков бы стопроцентов. Круто. Мини машинка вообще для самых мелких челиков. Опа на. Опа. Круто вообще, вообще офигенно. пишет А где? Вроде близостраховика я на неё наступила, А я понял. Так в домик заходим. сижу я в своем доме, наслаждаюсь жизнью, смотрю ваковку 하, хожу в туалет, тут у нас ванны обалденно офигенно как друг великан пришел и говорит давайте еду или я вас сам не съем он нас он, он, запаковал помогите нас запаковал пират надо выпрыгивать через окно я придумал он нас хочет съесть я сразу это знал горит домик а где домик? на пиратской лодке как это делали пираты? Тюнфак прикольный. <соцентрический> Помогите мне, пожалуйста, я летаю. <соцентрический> О, железная дорога. Мне кажется, что мне тут лучше не находиться. <соцентрический> ай! Ого, поезд едет на лампочках, прикиньте, вообще крутой. Ай! ай, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, Чутьюх-ти-чух. -чуть -чуть. Мы планировали, что один чувак уйти вот здесь. А мы будем когда. Ага. О, давайте спрыгнем, давай, давай, давай, лица. Чутьюх-чудюх! Чютюх-чудюх! Учие кошмары отбиваются. Я кстати, смогу на нем застрять или нет? Ай! Перевесил! Мама. Блин, я реально толстый. Я кажется, с ним вообще не дружить бы да, там. О, давайте я тебя стану и съем маленькую конфету и будет такая пирамида. Пирамидка из человечков, прикольно. Ну, а теперь начинаем смотреть стадию. Так. С чего начнем? Ну, это что общем, это вообще ну, за карта вставить, такая? Как она называется и по а, что, что она? Стадия а является вставить. ремейком на старую стадию из build которую уже удалили. Yeah. Эх, не мы сделали ремейк Эх, Надеялись, что его примут Ну, не знаю, возможно, да Делом до сих пор мы Суть делали. этой старая локация Была в том, что ну было изначально Два корабля и просто э, Линейка из камней Мы решили немного изменить это Ну, это, получается, Вы... старая карта, которую изменили, да? да? Да, это старая карта, которую удалили И мы ее переделали Ну, она сейчас выглядит он очень 0, красиво Взяли идею, в общем да, взяли идею. Ну, сама карта выглядит очень красиво я в боти бы вообще вписываюсь наверное так ну тогда тут огромная стрелка стоит не знаю зачем ну это необходимо при создании стадии если Все же сам создавать то можно смотри. тут еще вот это что такое? Это а ранее. это препятствие для этой стадии я. то есть ну Разных стадий где камни, где что вот. У нас сражение двух кораблей, поэтому, ну. от кораблей. Я понял, я думаю, это просто они тут стоят. Типа тут такие вариации. такая большая мачта, маленькая и еще такое бревно. Ну и тоже красиво выглядит. А еще что в этой карте.. должны были стрелять пушки, но. Реализация этого, ну, странно будет, поскольку они в мост будут попадать. Ну, да, ну ладно. Хотя, если бы стреляли, тоже было бы круто. Но вот они могут вверх стать Ну, по пойти на оригинальные карту. локации, они стреляют. Ну, не знаю, если... Но ну, если хит-бокс пониже поставить, поставить, поставить пониже хит-боксы. Так, ну, тогда давайте посмотрим сами корабли. Начнем, наверное, с этого острова, да, спальни. Ну, не Я видел давайте. одного уровня в боти, там тоже вот такой типа как сказать, вот это более яркий цвет воды, типа близко к песку я не помню какой это уровень был это это последняя стадия с маяками стадия там нет, там еще другая тоже была ну да, это тоже есть там были тоже стадия с пальмами была да, там я помню такую, Ну там прям такой песок тут ягра лежит, смотрите, очень красиво shift нажми, shift P shift плюс P нажми и ты будешь летать спектатор моде очень красиво выглядит этот Якорь. Также тут есть кокос, который улыбается. Нет, как зря. Кокос, Заметно. Кокос, улыбается. Он улыбается? Он в удивлении. Он против вообще. Свой? Он рад, что он жив. А. Как бы ему здесь нравится, он здесь живет, это его дом, и ему хорошо, в общем. Также тут есть кустики и сама большая пальма. Мне кажется, тут слишком большая по сравнению, например, с тобой. Вот ты... Ну, вот по стадиях стадиям. Они гиперподействия. Но тут это необходимо ну сама пальма довольно красивая красивая тут довольно красивая это эта форма именно как это называется у стебля пальмы ну, ствола mm -hmm. пальмы очень красивые такие. штуковины Также тут есть кокосы которые еще не упали и они совсем без лупки вот. ну и сверху такая лица очень красивая такие под наклонами ну не знаю в робок студию наверное легче делать чем в билдоботе да гораздо там же тут же есть всякие плагины ну... yeah. Тут рядом везде такая земля с травой. Также вот эти ляны какие-то. Они, мне кажется, из этого первого уровня билтобота, который там а, ну, по изначально. Похоже, похоже. Там, где Только все заросло. Да, очень похоже. Так, ну Видите это побольше. был такой островок, тут их вроде бы четыре вон. Только вон там уже два кокоса радостных. А, плечу. Да. И на одном есть сундучок. Тоже два радостных кокоса. Где сундучок? по диагонали от того острова так тут есть еще сундучок на другом острове так как ты сказал он довольно тоже красивый и все это просто сделано из обычных кубиков и вот этих всяких кругов ну, его как будто откопали и вот у него есть замок но он довольно красиво выглядит ну и так тут та же самая пальма и один кокос радостный а мне кажется он перевернут сундук тоже очень красивый Конечно. ну еще один Эм, еще одна пальма. Ну и давайте пойдем наверно к самому кораблю, которых здесь два. Туда. Да. Но они одинаковые, одинаковые по сути. Вот получается час. Четыре острова. Почти-то одинаковых, у них немножко есть отличия. Не четыре острова, это один большой, он разделяется просто водами на четыре части. Да, но ну, если прям очень далеко отлететь в режиме Спектатора, то да, это Ой, именно. Так, сам... Как запрыгнул? Что, кто? А как вы сюда залезли? Yeah. Мы другие кругом. А, я думал, вы вот так... Так -ка. А, ну, ну ладно. Так, тут получается такой мост, тут у него круглые веревочки мне кажется, что он слишком большой. Какой-то паркур. Ладно. Да, не, нормально. Ну, мостик как мостик. Давайте пойдем к самому кораблю. Он довольно интересный. это у него пушки красивые. Это я делал. замечательно. Корабль я делал. Пушки я смотрел. А, я просто отделаю. Так, я сейчас поднимаюсь-то на него. Кому помочь? Так, ну тут получается есть очень красивые пушки. Кто их делал? Я. Пан Джима делал. Ну они очень красивые, так смотрятся. Ну, не знаю, может быть, еще даже их заменит, ну, оригинальные билды ботовские заменить на этих. Ага, если он хотя бы стадию А если бы он смотрел Да, чтобы пуш там стыдовали, я бы хотел, потому что, ну, те, которые сейчас желают лучше пушки. Ну, получается, у самих пуш... Пушек есть четыре колеса, одно маленькое, другое большое, типа как, как у трактора только наоборот, большое впереди, маленькое сзади. Ну блин, такая Не красивая реально трактор. пушка, вот тут такие цилиндры везде. Так, сейчас беру выделение. Довольно вот занимает немного партов, но выглядит но так да, красиво. Мало партов, но очень красивое, простое и красивое. Тут вот впереди вот такие цилиндрики, тоже красиво, а сзади стоит сфера. Это выглядит очень красиво. Ну и фитилек есть. Таких пушек тут 6, они такие громадные, что, думаю, даже человеками могут стрелять. Людьми. Человеками. Так, ты к там залезаешь? Да, мне здесь нормально. Ладно. Mm -hmm. Кроме ну, пушек, что? сама структура корабля тоже красивая. Mm -hmm. Так, вот тут впереди что подойти. Ну, паруса тоже довольно детализированные, вот. не получается, вот тут деталь, тут деталь скосы но выглядит лейте, очень лейте. красиво. а я буду летать у парусов тогда. Ну, красивый парус. этот передний очень красивый. Ну такое освещение, не очень видно. Также вот тут тоже находится э, детали под наклоном. Вот такие. Ну и тоже красивые паруса. Тут с плагинами а, типа это Плагинами какими? Да, ну, плагинами, типа, тут проще строить, чем в ну, ну, типа, тут ну, есть сфера и все такое. Ну, и также есть окна. Ну, саму структуру корабля, я думаю, было сложнее строить, чем пауса. Нет. Нет? Ну, тут тоже довольно мы... много наклонов, красиво. На мой кораблики строим эти. Ну, мы просто, мы эту стадию за три дня сделали. Ну, корабль не нравится. Выглядит. как он внизу выглядит, вот так красиво. Скосы все это... Так, ну вот мы посмотрели корабли, куда же мы идем сейчас? Можешь посмотреть камня, там, цепу есть, цепу есть. камни там. Слепу есть. На самом верху находится вот такая каменная статуя, типа камень, но статуя. Она довольно да, красивая. Голова. вот да. Это вроде бы популярный не знаю так как с острова Пас. <с Army> ну да. Тут Тут так а круглые по нет? Это, Phantom, кажется. Потому что они по кругу стояли тоже на острове. Кругление вот эти вроде бы было сложно делать. А сколько таких тут есть? Раз, два, три. Четыре. Эм, четыре. Что... Да, только четыре. Ограничения по пактам, поэтому слишком много детализации нельзя сделать. Также тут есть э, такие проходы, типа, для кораблей. Ну, когда да. из уровня в уровень заходишь, то там стоит вот такая черная штуковина, так сказать, разделение уровней. И тут тоже такой же для кораблей. Было бы прикольно, если бы этот корабль плавал, и типа... Туда заехал, с другого выехал. Ну, тут уже раз надо делать такие штуки. Ну, с другой стороны, все то же самое. Как бы ну, да. он захочет он Ну получается только декор. А вот эти всякие камушки расставлять, это все разработчик делает. Разработчик, ну, да, да. скриптинг Скрип... да. э -э Скрипты с него, в общем. Ну, также тут везде вот такие вот э земляные кубики, которые состоят из двух партов разных цветов. И травка есть прикольно так ну что тут осталось Я даже не знаю Дай. это все в где мы еще не были где все. ну это был весь переделанный э, харбор то есть э, порт лагуна в переводе харбор лагуна. же вроде как порт переводится mm. ну значит у него разные значения есть просто в харбор это там порт у другое mm, вполне возможно типа битва кораблей Ремейк карты, которая уже была в билт но ее удалили. Она очень давно была, там просто пушки стояли. Я тогда не играл, я не знаю, как она точно выглядит. Ну, было бы классно, если бы эти пушки, например, стреляли, как в уровне с цирком, там, куда-то так обстреливали игроков. Так что, красивое препятствие, типа, не просто камушки, а вот такие мачты. Так, ну, тогда пишем в комментариях понравился ли вам этот уровень и хотели бы вы его увидеть в билзаботе но ну, mm -hmm. я бы хотел бы что да, пиет пишите, пишите там в чате разраба что ну Хотите Пустать. это уставить? Да, уставим бунт на черепле разработан. Бунт, реально. Правда, забанил. Был диалог карт. А вот. Я полетел за карту, я там что-то вижу. О, маленькая пальма. Меньше кокоса. Вот такой большой кокос растет на вот такой пальме. Круто. Или... Кокос больше пальмы в два раза. О, тут я пушку нашел Чего? отдельно. Также этот камень, камень валяется. Землю <свист> и сундук. <свист> <свист> О, а вот и кораблик. Ну на этом мы будем заканчивать. Эм, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.